Представляю вам новое поколение грудных имплантов «Росгрудь». Конечно же, это все тот же имплант, наполненный силиконом, но только посмотрите на покрытие этих эксклюзивных моделей. В линейке представлены два варианта стилизации – российский триколор и классический армейский камуфляж. Настоящие патриотки смогут выбрать ту модель, которая будет ближе им к сердцу в прямом и переносном смысле. Стильное решение для тех, кто любит родину и хочет иметь что-то больше, чем просто наклейка на машине или татуировка на плече. Кроме того, это экспериментальная модели имплантов, чего уникальное покрытие, абсолютно безопасно и успешно прошло все необходимые испытания. Я хочу быть самой красивой и самой модной, обладать чем-то по-настоящему эксклюзивным. И импланты росгрудь как раз то, что мне нужно. Я не могу всегда носить с собой флаг, иногда даже паспорт положить некуда а рост грудь позволит мне чувствовать себя патриоткой, даже если на мне нет одежды. Это фантастическое ощущение, когда флаг твоей стороны у тебя буквально под сердцем. У меня импланты с триколором, а моя подруга сейчас готовится поставить себе с камуфляжем. Сила не только в правде, но и в красоте.